Всем привет, друзья. Пришла я э, с утра. Доброе, доброе, доброе. Доброе, доброе, доброе. Добро. Э, всем доброе утро, друзья. Наступило очередное утро. Мое любимое, замечательное, которое я обожаю просто утро. Э, что я с утра сделала? Так, гусики мои выходят. вон. Открыла там у них Отмыла посуду, все. Чинчинарем, а затем ну, ладно, вот. Вот Манька бегает, зерно поезд и это. Короче, я за хозяйством приглядываю и здесь рассказываю вам. А... Отмыла посуду, ну как всегда. Затем а... унесла ведро для отходов. Дети спят, слава богу, сказать, спят. А... Думаю, надо видео заснять. Поделиться. Все у меня замечательно, то есть замурчательно а, Живу, не тужу, а работаю, делаю свои, а, свою любимую работу Начала я делать, а, вчера я сделала себе серьги в подарок а, с браслетиком миним Покажу вам на видео, одела серьги, дети говорят, мама классно Как всегда, они у меня первые в первую очередь Затем так здесь куры, они куда к ты это неудобно мне говорить. Глент, сосед ходит здесь. Чё шипишь? что шипишь? Вон они ходят, им здесь хорошо. Лафа, снег едят. Любимки мои. Надо будет зерно принести. Ладно, пошлите в огород, я вам покажу. И там договорю. А то здесь пробегают народ, который меня знает. Скажу, ну что, она с палкой какой-то стоит. Неудобно на раз. Так. Слава богу, снег пошел. Сегодня надо будет поросёнку варить, Диму опять отправлю. Он у меня варит поросенку Бывает, иногда вечерами кормит. Когда мне некогда бывает, я там или готовлю, или с детьми там занята. Ой. Затем вот так Здесь закроемся и будем разговаривать с вами. Вот так вот. Но в первую очередь я покажу свой огород. Мой любимый. Теперь нынче, а в данный момент белоснежный. Ох ты, прелесть моя. Как же я тебя люблю. Жду не дождусь, когда начнется новый сезон огорода. Ну чё? Я, помните, я на видео на первом. Бегай, бегай, пока я здесь э, выпустила видео. А, этот сухпою. Отключила комментарии, оценки. Ну, чтобы не видели. О, Василек, ну у меня вообще. Да ты чё, дружок? Я все поросенку выкинула. И где ты был опять? А? Заяц. Бежит, ой ты мой хороший Василий, Васечка мой, ты чё испугался-то меня, ты чё, меня испугался-то, малыш? Иди, иди туда. Ну вот, отключила, короче, комментарии, оценки. В итоге, э, как сказать, я не хвастаюсь, но просто очень приятно. И начали мне писать в соцсетях, потом звонить. Ну, Катюха у меня каждый день названивает моя подруга. Просто мы с ней, ну, как родные сестры, общаемся. И все время она сама звонит иногда. Ну давай, чувак! Ты меня пугаешь-то. Господи, я думала, какой там. Кто там может быть? И Эээ... вчера ко мне позвонили с Германии. Из Германии, Людмила. Я вначале, ну, на «вы». «Да ты чё? Какой на «вы?»? Давай на «ты». Я как будто поговорила, реально я поговорила за своей мамой. Вот она у меня такая же бойкая, такая шустра. Ну-ка, взяла себя в руки, ну-ка, ты чем? Ты -ты -ты -ты -ты -ты. Потом она рассказывала про свою семью, чем они занимаются. Мы, ну, мы переписывались, а в этот раз по WhatsApp созвонились. И... Долго мы разговаривали с ней, долго, очень даже долго. И мне так приятно. Я говорю, я сейчас заплачу. Я прям, ну-ка, возьми себя в руки, говорит, возьми. Ладно. И потом мы давай смеяться, разговаривать, что как. И она так к моим детям хорошо относится. Я просто в шоке. Людочка, ты нас смотришь, я знаю. Короче, делаю итог. Делаю выводы, что все-таки меня, моих мою семью, очень есть такие подписчики, которые ну, реально нас э, воспринимают как за родственников, не любят. И Катюха мне как-то а вчера она говорит, ну как Гузель говорит, у тебя же там видосы есть? Есть говорит она говорит, Гузелька, у тебя же там видосы есть, которые заснимала, говорит, вначале я говорю есть. Давай скидывай, блогеры говорят, по 3-4 видосы скидывают. Ну давай, говорит, скидывай. Да, блин, я бы с удовольствием, да что-то это, как-то монтировать, сидеть. Потом вот это, не то что ленюсь, времени-то не хватает. Тем более вот сейчас на бижутерию села, сейчас хочу лариат вязать для себя. Сама себе подарки делать, так как украшений у меня вообще нету. И хочу сделать красиво, а потом в итоге сделать... Своим девчушкам, мальчишкам, у меня уже Дима там забил э, э, э, э, браслеты, три глаза хочет сделать, ну три глаза имею в виду, бусина такая, она, э, приносящая удачу, любовь, ну все хорошее здоровье, и вот я ему сделаю, он говорит, мама сделаешь, ну он такая прям классная, классная, тибетская бусина. Одна бусина дорого стоит, но она, она из натурального камня. У меня 7 штук, я выписала всем детям. Но они, естественно, их таскать не будут, придется выставлять на продажу, потому что они очень тяжелые. А девчонкам я так сделаю, какие надо. Ну вот... Короче, я вот комментарии отключила, и знаете, у меня столько лайкосов получилось. Я не ожидала, я не ожидала, реально не ожидала. Но есть такие, которые поставили диски, э, дизлайки. Ну, это как-то не воспринимаю, Димки говорю. Дима такой, мам, ты что? Это так, говорит, капля в море. Я говорю, ладно А, еще у меня Светочка есть С нашего поселка И как-то она у меня увидела Гузель говорит Где наша Гузель прежняя? Я говорю, в чем дело? Она говорит, где косметика? Косметика где? Вот. И она косметика занимается И в итоге она мне разве В долг не дала там тушь, помаду и Сейчас будет заказывать мне тени Потом блески, ай, блески, румяна, э, еще там помады, ну, разный был. И вот она мне вот заказывает, по WhatsApp скидывает, тебе какой надо, выбирай те, какой надо. И, <laughs> я потом ей пишу, вот, давай, это потом, э, как его, э, подводку. И, короче, она сказала, ну-ка, давай-ка, гузелька, мы тебя вернем обратно, какой ты была у нас красоткой. Я говорю, очень хорошо, я буду даже очень рада, потому что, ну, естественно, очень приятно, когда к тебе люди очень хорошо относятся. Недавно у меня племянник ночевал Денис у Андрея, у моего Андрея, у сестры, у Тани, сын, она, правда, не знает, но он у нас ночевал, и... Ну, короче, мать не знает, а то, что... Да, он ей не говорит ей правду, я думаю, потому что как-то он уже все... Потом... Ну, он же видит, что к Диме плохо относится, и Димон, Димон у меня... Прихожу, говорит, туда, они все злые, говорит, ну, я с дедушкой только общаюсь, говорит, Николаем. Я говорю, ну, ладно, тебе нафига это надо, чтобы общались они с тобой. Была бы честь, говорю, бабушка, дедушка. Вот, ну, вот Денис там... Он приходит племянник у нас, они не хотят, чтобы мой сын Дима туда ходил. Я говорю, нефиг ходить, вон Денис захочет, он сам придет. Так, я, наверное, пошла домой, потому что у меня Даринка сейчас должна проснуться, но там, это, если что, Димон у меня проснется, станет она сразу плачет. Короче, приду домой, покажу, что я сделала, какую бижутерию. Я сделала из янтаря она пришла, Янтарь пришел у меня с этого с Калининграда, сейчас скажу с этого, с Краснодара с Краснодара, Юляшка, мы с ней тоже в контакте мы с ней подружились, и мы с ней каждый день, чуть ли не каждый, она молодая и переписываемся и говорим вот насчет наших хобби затем по какой цене она вот сама составляет все вот схемы, там это продает короче, у нее своя группа а она, мы с ней тоже прям это, просто замурчательно дружим. И вот она мне вчера писала, что, как, почем, и цены говорит, сколько у них стоят браслеты. Я говорю, не опаньки, у нас за такую цену и э, бежутырю, не купят, но так это говорит э, в этом. Ну, короче, не буду рассказывать там очень долго, потому что это мой, мой разговор, личный, собственный. Все. Э,